Да, друзья, огромное спасибо вам за такое мощное вступление, введение. И я хочу немного поговорить с вами для начала не о текущей версии разработки, а о том, что происходит на рынке в целом, о том, что происходит в том числе и с нами, и со мной. Для начала я думаю, что вы знаете, что тот медвежий рынок, который, по сути, начался в ноябре, докатился до нашей индустрии. Многие компании обанкротились, многие деньги были украдены. Но причина по всему этому заключается в том, что многие компании, которые занимаются работой в этом пространстве, слишком сильно радовались тем бычьим движениям, которые происходили. некоторые из них слишком много своих портфелей э, настраивали так, как будто бы мы все еще в бычьем рынке. И нам нужно принять, что мы, например, были очень осторожны с нашим контролем риска, и именно поэтому это не затронуло нас так, как затронуло многие другие компании, которые брали огромные, Кредиты, которые работали с огромным количеством плечей, которые надеялись на то, что просто вот бычий рынок никогда не закончится. Поэтому мы увидели, как огромные компании, хеджевые фонды, другие компании, которые, по сути, банкротились во время этих медвежьих сценариев, которые разыгрывались в последнее время. Так, можно, пожалуйста, следующий слайд? И я хочу поговорить с вами о следующем. Я хочу поговорить с вами, ведь то, что мы по-настоящему хотели сделать в самом начале нашего проекта, я хочу поговорить с вами о том, как это все выглядит прямо сейчас. Хочу поговорить с вами о том факте, что версия 2.0, она, по сути, является всем тем, что мы хотели, чтобы произошло. Но мы хотим все равно добавить несколько дополнительных а, функций и моментов, чтобы... Показатели были в полном соответствии с теми, что мы хотим. И то, что у нас было в самом начале проекта, это статистические наблюдения за рынком. Мы наблюдали, что в мире высокой волатильности у нас есть одновременно высокая волатильность, высокий риск, высокая... Возврат за риск и высокая вероятность того, что мы сможем работать вместе с трендом. И это происходит на многих рынках, когда они еще молодые, когда они находятся в активной фазе. Ведь там тренд — это твой друг, и ты можешь спокойно на тренде выехать достаточно далеко, при условии, что статистически это хорошая идея. И то, как мы раньше с этим работали, мы старались найти самое начало тренда, чтобы вкупать начало тренда, и потом искали бы конец тренда, и при его окончании бы хотели выйти с с продажей. И это работало с обоими алгоритмами, которые могли покупать как в длинную, так и вставать в короткие позиции. Наша ошибка заключалась в том, что мы несимметрично размещали наши сигналы покупки и продажи в наших портфелях. Даже когда у нас проходили сигналы на продажу, мы не выполняли эти сигналы пол с полностью, всем нашим капиталом. Версия 2.0 это та версия, которая помогает нам быть более... Одна из причин, по которой люди не любят шортить, это не потому, что это несимметрично или потому, что каким-то образом эмоционально, а потому что шортить или вставать в короткие позиции — это очень агрессивно. Там больше волатильности, там очень похоже на метание ножа, потому что это в целом очень агрессивная фаза. И поэтому перед тем, как вы сможете добиться успеха в исполнении подобных заказов, вы, как правило, стараетесь не шортить, потому что, опять же, если вы где-то что-то чуть-чуть упустите, то вы можете причинить вред себе или своему портфелю. Поэтому... Так, можно, пожалуйста, на следующий слайд перейти? Спасибо. Итак, следующая. Та версия, с которой нам было сложно, то есть версия 2.0, которая была выпущена буквально несколько месяцев назад, это, по сути, та версия, которая подготовила наши технологии искусственного интеллекта к тому, чтобы быть намного более точной с теми рынками, в которых мы работали. И были определенные подходы в разных институциональных рынках, в разных институциональных командах, где считалось, что для начала нужно смоделировать рынок и только после этого за рынком моделировать ваши стратегии. Поэтому вместо того, чтобы абстрактно создавать очень умные стратегии, ведь это то, что хочет большинство, сначала нужно смоделировать то, что происходит на конкретном рынке. То есть здесь, например, вот в Medallion Funds они определяли восемь разных состояний рынка, которые не предсказывали в рамках этих разных состояний рынка, они выполняли свои разные стратегии. Здесь на нашем графике мы видим, что каждый сегмент рынка отличается. Мы видим эту определенную постоянность в этом состоянии, то есть в середине у нас есть вот эти такие, скажем так, холмы, да, которые поднимаются и опускаются, затем у нас есть верх идущий тренд, который следует очень похожей амплитуде и очень похожей скорости прирастания. У каждого состояния есть свои собственные характеристики, свои собственные э, верхи и низы, свои собственные э, разрывы между максимумом и минимумом. И когда мы начинаем понимать эти разные состояния рынка, мы получаем возможность использовать совершенно другие методологии с нашим искусственным интеллектом для того, чтобы стараться оптимизировать получаемые нами результатами И эти значительные изменения искусственного интеллекта были внедрены... В2.0, где мы поменялись и перестали использовать инструменты для того, чтобы стараться предсказывать стратегии, мы сначала начали стараться предсказать состояние рынка и затем использовать большое количество разных инструментов и возможностей для того, чтобы эту возможность использовать в рамках каждого существующего состояния рынка. И затем началась веселая часть. Как говорил и Джереми, и Эдвард, сейчас у нас очень большая компания, большая команда экспертов, специалистов в искусственном интеллекте, квантов, которые работают для того, чтобы создать эти микропаттерны, для того, чтобы создать это, чтобы мы могли попробовать использовать разные инструменты в разном состоянии, чтобы это улучшить. Это достаточно непросто, даже когда вы видите это собственными глазами. Это может казаться простым, но, тем не менее, это очень сложно. И здесь я бы хотел поделиться кое-чем личным. Как вы, скорее всего, знаете, некоторые из лидеров сравнивают нас с Теслой и сравнивают почему-то меня с Илоном Маском, ну, наконец-то, на этой неделе я решила послушать самое последнее интервью Илона Маска, если честно, я была достаточно удивлена тому, что их вызовы в работе с искусственным интеллектом в создании автопилота для автомобилей было очень похоже с теми вызовами, с которыми сталкиваемся мы. Даже несмотря на то, что они занимаются компьютерным видением, а мы забираем, занимаемся финтехом, но здесь... Важный момент. Когда вы подходите к некой очень серьезной задаче, которая крайне детализирована и которая имеет огромную глубину и огромное количество неизвестности и непредсказуемости, вы всегда должны идти в эту работу с чувством того, что вы уже там, потому что вы представляете себе определенное решение, и затем это решение очень похоже на алгоритмическую кривую, в рамках которой вы создаете разные инструменты, это работает, и кажется, что вы уже почти добрались, что вот вы уже у финиша, и потом вы добираетесь до максимального э, пика, где вы понимаете, что, оказывается, вы что-то упустили, и целый новый уровень сложности вводится в это уравнение. И именно поэтому на протяжении последних нескольких лет Илон Маск, например, тот же предсказывал, что вот они уже смогут, этот автопилот с года на год, вот-вот-вот. Но, тем не менее, это решение всегда ускользало. И это решение постоянно... Уль сказал, от их возможности решения в нашем случае мы находимся на самых финальных шагах, и когда его попросили объяснить, почему он так об этом думает, то он дал определенное объяснение со своей стороны. И мы хотим сейчас объяснить с нашей стороны, почему мы считаем, что мы сейчас находимся на финальном шаге, и почему мы будем готовы представить уже это финальное решение на протяжении следующих пары недель для того, чтобы наконец-то уже внедрить тот уровень сложности, который сможет привести все прилагаемые нами усилия к заключению. И я приводил вам пример, например, фонд «Медальон», который работал с восьми состояниями рынка, и это позволяло им работать вплоть до этого года. Это позволяло им получать выгоды от полученных Результатов. Те результаты, которые мы видим на сегодняшний день, опять же, мы все еще боремся с финальными точками, но между тем мы видим то, насколько точнее становится то, как мы работаем. Мы видим улучшение с каждым пройденным шагом, который мы добавляем. И здесь также очень важно упомянуть, что здесь не то, чтобы наши предыдущие результаты не давали нам желаемых показателей наши стратегии показывали хорошие результаты, но они не показывали наши результаты достаточно стабильно, которые нам были бы нужны для того, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что мы достигли успеха. И я бы хотел показать вам примеры последнего, последних двух недель, следующей недели, которые у нас будут, для того, чтобы финализировать некоторые финальные точки результатов. Поэтому, например, версия 2.17, которая... Сейчас у нас работает. Так, можно следующий слайд? Спасибо. Она, по сути, говорит о том, что когда мы находимся в состоянии разворота рынка, мы не можем разворачиваться в каждой точке, потому что ведь очень часто вы можете находиться в просто состоянии различного шума. И вам нужна определенная точка разворота, которая бы коррели коррелировалась с вашими точками сопротивления и поддержки. Но используете ли вы статические параметры, или если вы используете просто фиксированные точки, когда именно нужно входить в этом коридоре сопротивления и поддержки, или вы используете динамические параметры, которые там основаны на АТР, на других, которые помогают вам лучше понять текущую ситуацию на рынке, и если до этого мы были достаточно рады использовать исключительно статические, статические параметры. Сейчас мы поняли, что нам нужно использовать дополнительные уровни нормализации, и причина поэтому заключалась в том, что у нас не получалось улавливать финальные сигналы, и поэтому нам пришлось снова вернуться к доске, понять, как именно, и что именно пошло не так, и как это можно улучшить. И есть определенные элементы, определенные параметры, которые были недостаточно динамичны для того, чтобы точно отражать текущее состояние рынка. Мы смогли улучшить эту составляющую и... 192 э, линии поддержки, которые были нематериализованы для нас в предыдущем месяце. Сейчас, позв... раньше у нас и не было, а сейчас мы каждый раз ловим точки разворота рынка. И точки разворота, когда поддержка превращается в сопротивление, наоборот – мы это вот разрабатывали последние две недели, то есть мы сделали все для того, чтобы сделать так, чтобы, используемые нами точки входа и выхода, основывались на динамических, а не на статических параметрах. И это, например, той финальной версии, которую мы сейчас э, заканчиваем. Здесь присутствуют дополнительные инструменты, которые позволяют нам лучше работать с состояниями рынка. И то, что вы видите здесь, это то, что есть целый ряд разных способов, при помощи которых вы можете поймать те или иные возможности в этом рынке. Даже когда вы видите, это достаточно ясно, вопрос остается в том, как именно мы можем это использовать. Вы, например, можете использовать по-настоящему экстремальные состояние рынка с RSI. Вы можете использовать разные индикаторы для того, чтобы решить, когда лучше входить в рынок, когда лучше выходить из рынка. И у нас, по сути, есть система искусственного интеллекта, которые по-разному показывают себя в тестах, в разных тестах и в разных комбинациях, где мы пытаемся понять, какой именно наилучший подход был бы для каждого из состояния рынков. И здесь необходимо быть очень динамическим, когда мы работаем с рынком, потому что рынок даже на протяжении последних месяцев мы видели, как этот рынок, его микроструктуры постоянно менялись. Поэтому нам нужно оставаться очень динамичными для того, чтобы иметь возможность достаточно хорошо конкурировать с остальными игроками на этом рынке. И поэтому здесь... Мы сейчас тестируем наши разные подходы к разным состояниям рынка. И финальная точка, которую, мы надеемся, сможет помочь нам закрыть и завершить работу с этим новым уровнем сложности, который нам был так сложен. Так можно, пожалуйста, нам следующий слайд? Это уровень с, динамических линий сопротивления, которые также являются... которые также создаются при помощи линейной регрессии, при помощи разных... Логаритмических кривых при помощи разных систем распознавания паттерна, которые у нас есть, это всего лишь один из примеров того, что у нас уже есть в нашем распоряжении. Это типичная вилка, которую вы видите замечательно работает, которая дает очень четкие сигналы, четкие понимания касаемо того, что ему нужно делать. Очень хорошо дает вам вход на зеленой точке, выход на красной точке и подобный уровень предсказания, конечно же, крайне интересен. И опять же, для каждого состояния. И для каждого элемента у нас есть разные формы, которые показывают, опять же, нам то, как именно реагирует рынок. И все в этом списке уже находится в системе. Поэтому, как я уже и говорила, у нас есть очень высокие уровни микроанализа текущего состояния рынка. У нас уже внедрены элементы предсказания для состояния рынка, и все эти новые подходы являются... Сложными для внедрения. Мы надеемся, что эту сложность мы уже преодолели, поскольку они уже внедряются. И мы в самое ближайшее время увидим, смогло ли изменить его подхода, пересечь эту черту для передвижения и улучшения точности наших предсказаний. И получилось ли, что наши сигналы теперь стали еще более точными, чем раньше. И я понимаю, что здесь я использовал достаточно обширное количество разной терминологии, но, тем не менее, если это упрощать, у нас был один подход, который раньше работал, и этот подход все еще работает, но этого подхода теперь нам недостаточно, потому что этот подход не удовлетворяет наш подход к необходимости достижения возвратов по 300% в год с той стабильностью, с тем постоянством, которое мы хотим достичь. И я думаю, что как только мы до туда доберемся, как говорил Эдвард и Илья, не будет ни одной компании, которая сможет даже близко подойти к нам из тех, кто работает сейчас. Имейте в виду, что это не только про криптовалюты. Любые рынки, на которые мы будем выходить, будет по сути, иметь ту же самую историю. Для того, чтобы вкратце это описать, это также история эфира, которая для нас, кстати, очень интересна. Потому что мы, как компания, как EndoTech, мы очень серьезно верим в... Эфир в блокчейн, мы верим в то, что эфир — это будущее. И даже учитывая все негативные составляющие криптомира, мы, тем не менее, все еще очень рады, и мы все еще в огромном предвкушении того будущего, которое нас ждет в криптовалюте. Мы по-настоящему верим, что там нас ждет все то, о чем люди говорили. Мы верим в децентрализацию, мы верим в доверие, мы верим в будущее блокчейна и разработки этой технологии. Поэтому при помощи работы с этим шагом это еще один показатель того, что мы находимся в правильном рынке, мы правильно распределили наши ставки, и нам нужно просто продолжать двигаться вперед для того, чтобы использовать эти возможности наиболее подходящим образом.